Всем привет! Сегодня у нас будет небольшое сравнение еврофатинов. Еврофатин нейлон хаяль, который вам очень понравился. И еврофатин бусе тоже мягкий. Этот мягкий, и тот мягкий. Посмотрим, в чем их отличие и почему так любят нейлон хаяль. Ячейки у фатина нейлон хаяль вот такие вот мелкие и как соты. Фатин хорошо тянется, он мягкий. Он хорошо тянется по длине, по ширине, и вот так. А потом быстро приходит в форму. Такой еврофатин берут для пошива юбок, также фаты или платья. Он довольно мягкий, пластичный, тягучий, такой упругий. Форму держать не будет, но будет очень красиво спадать и образовывать пышность юбки сейчас наличие у нас есть два цвета это цвет загара и телесный так как смотрится на ручке цвет загара он практически прозрачный небольшой оттенок придает и телесный телесный как прям сама рука так а сейчас давайте посмотрим бусы хаяль тоже мягкий еврофатин чем же он отличается? Смотрите, вот у нас Бусе Хаяли. У него ячейки более ромбовидные. Там были соты, здесь более ромбовидные, но также миленькие. Еврофатин этот мягкий, такой же упругий и тянется. Но по ощущениям он чуть-чуть ну, пожестче. Можно сказать, что чуть-чуть пожестче. Но это считается также мягким еврофатином, популярным. Его используют для пышных юбок, для фаты, для платьев. Он прекрасный и также придает пышность и мягко спадает вниз. То есть он не будет стоять колом. Довольно хороший фатин. Есть у нас еще еврофатин Карина. Он также мягкий, он тоже хорошо тянется. И у него вот такие ромбовидные ячейки. Единственное отличие среди этих фатинов в том, что Карина блестит. И еще для сравнения, еще один вид фатина. Это Еврофатин Нелюфер Хаяль. Здесь у нас тоже такие ромбовидные. Больше ячейки. Он тоже довольно мягкий и хорошо тянется. На коже совершенно не видим. Если кто-то хочет просто эффект дымки, то вот этот фатин будет хорош. Вообще. Теперь сравнивать Нилюфер Хаяль с Нейлон Хаяль. То смотрите, в чем отличие. Небольшое. Тактильно они оба очень мягкие. Наверное, Нилюфер Хаяль более зернистый. То есть ячеечки они прощупываются. И он более мягкий то есть вот когда растягиваешь ощущается что он такой потоньше то есть он хорошо тянется и хорошо ну хорошо тянется а вот если растянуть нейлон хаяль он ощущается более упругим по тактильным ощущениям более гладкий то есть эти ячейчки они более гладкие и так не прощупываются пальчиками и Ячейки сами в виде сот В виде сот Здесь в виде ромбиков Он сильно вот так вот тянется А этот более упругий А теле Выглядят они одинаково Они оба прозрачные И создают легкий эффект дымки